Добрый день! Приветствую всех! Мы сегодня с вами находимся в Запорожье, в Запорожье, на территории испытательных теплиц торгового дома «Кессон». И Андрей Галагуря нам сегодня расскажет про розовые томаты компании «Риксван». Добрый день! Мы представляем наши два гибрида. Это «Мануса» и «Сибириты». Про Манусу мы все хорошо знаем, потому что мы продаем этот гибрид уже на протяжении трех лет. Универсальный гибрид, который подходит как для первого, так и для второго оборота, прекрасно держит стресс, устойчив к растрескиванию, хорошие вкусовые качества, хорошее качество плода. Наша новинка, позиционируем для первого оборота, более витативное растение, чем мануса. Хорошо себя зарекомендовала в условиях с, низ, с высоким иси, как воды, так и почвы. Хорошо переносит низкую температуру и очень хорошо вяжет верхние кисти, которые мы можем видеть вместе с вами. То есть шестая, седьмая, восьмая кисть хорошо завязаны с однородными плодами. Для первого, второго оборота. Да, моноса для первого и второго оборота это универсальный гибрид, который подходит э, для выращивания в, два оборота, в двух оборотах. Э, для первого оборота мы рекомендуем густо, густоту стояния не более трех растений на квадратный метр. То есть, если мы э, хотим получить 5-6 кистей, то это может быть 3-3,3 растения на квадратный метр. Если мы хотим получить 7-8 больше кистей, то лучше там, это 2,7 максимум 3 растения на квадратный метр по удобрениям. Какие рекомендуете использовать? <связь> <связь> Хороший вопрос. Э -э рекомендуем удобрения использовать те, которые соответствуют тому, что написано на, на мешке. То есть, если там написано соотношение азот фосфор калия, но соответствует тому, что есть в мешке. Поэтому а для выращивания самого томата, в зависимости от фазы его развития, есть просто разное соотношение между азотом, фосфором, калия, кальцием и магнием. В зависимости от фазы развития растений. Андрей, расскажите, пожалуйста, про урожайность этих томатов. Э, в, чем, идеальных да, э, в идеальных условиях. Томат Мануса, томат Сибириты. Э, все мы знаем, что розовоплодные томаты отлича, э, дают ниже урожайность, чем красные томаты. Поэтому все мы знаем, что розовый томат у нас э, менее урожайный. Но как Мануса, так и Сибириты при идеальных условиях вам почти э, дадут сопоставимый результат по килограммам с красным томатом.